АЗС Оригинал представляет Пап, ты зимнюю резину поставил? Так это, поставил, сынок? Не замерзайку залил? Залил, сынок Арктикой заправился? А это что? Как что? Лучшее зимнее дизельное топливо Арктика называется Понял, сынок, а где заправляться-то? Конечно, на АЗС Оригинал Поехал! Дизельное топливо «Арктика» протестировано российскими зимами. Лучшие сорта оригинального топлива от компаний Лукойл и «Газпром» на заправке «Оригинал». Заезжайте, заправляйте, почувствуйте уверенность в дороге. АЗС «Оригинал». Город Махачкала. Поселок Красноармейск.